всем привет вы на канале торговой платформы xhub.io быстрый обмен криптовалют по всему миру в автоматическом режиме и поддержкой 24 на 7 в сегодняшнем выпуске речь пойдет о том как использовать свой кошелек на криптовалютной бирже binance а в частности как можно выводить средства Итак, заходим на binance нажимаем обзор кошелька выбираем функцию вывод выводить мы будем криптовалюту для этого нам нужно указать адрес на который мы переводим нашу криптовалюту и указать сети. Вставляем адрес нашего кошелька, на который мы собираемся перевести средства, выбираем комиссию сети и сумму, которую мы собираемся перевести. В данном случае это максимальная сумма, которую мы собираемся вывести на кошелек, и нажимаем кнопку отправить. Вот таким несложным действием вы можете с вашего аккаунта на бирже Binance вывести средства на ваш другой кошелек. Для того чтобы совершить вывод тизера на другой кошелек, нужно поменять криптовалюту на USDT, вставляем адрес получателя средств, Выбираем сеть ERC20 и сумму транзакций. Получаем небольшую комиссию в 3 доллара, но при больших оборотах это не так значительно. Вот так легко и просто можно отправить ваш USDT на другой кошелек. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Дальше вас ждут новые интересные видео по криптовалютной тематике.